друзья приветствую вас меня зовут Вячеслав Костенко вы на моем канале вы часто меня спрашиваете о том что это за индикатор у меня и почему этот MACD он такой странный я долго думал над тем как же вам передать этот индикатор ну и наконец путем нехитрых поисков на просторах интернета в частности ютуба понял что это сделать достаточно просто и сейчас хотел бы вам а, показать как это сделать чтобы вы смогли себе поставить ровно такой же индикатор с такими же настройками. Итак, здесь в описании к видео будет, а, увидите вот такой вот файлик с кодом, который я достал, собственно, с этого индикатора. И все, что вам нужно было сделать, нажать у себя на графике на любом в редактор Pine, вот вы видите эту вкладочку. Далее, если у вас здесь будет какой-то код находиться, то вам нужно будет нажать на кнопочку «Новый» здесь в самом верху выбрать пустой скрипт индикатора вот таким образом вы нажимаете и вот эту вот всю историю удаляете, прежде чем скопировать с текстового файла, который вы найдете под этим видео в описании, и сюда ровненько это все вставить вот таким вот образом, после чего нажимаете добавить на график вот так как у меня он уже добавлен и у меня есть ограничения по количеству индикаторов, то он Сюда ко мне попасть не может, но у вас он попадет. Затем можете его сохранить, добавить в избранное, и он будет постоянно у вас находиться. Если не знаете, где в избранном его находить, это находится вот здесь. Открываете индикаторы и ищите здесь, либо он будет у вас в избранных, либо же сохраняйте его как ваш скрипт, и он будет у вас находиться в моих скриптах, вот как ровно как у меня здесь. Если вам видео это было полезно, пожалуйста, поставьте ему лайки, напишите комментариях. Спасибо, я буду вам очень благодарен. И на этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание. До новых встреч, пока!